Люди действительно uh, хотели бы бежать к вам в структуру. Можете просто смело ставить единичку в чат, не стесняйтесь, не бойтесь. Uh, это как раз то, о чем многие мечтают, многие хотят, потому что я знаю, что многие сетевики устали сидеть в офисах, писать списки, звонить знакомым, э, всячески там дергать людей по разным чатам, да, и э, «а у нас вот такая компания, у нас вот лучшие условия, а у нас там лучше там процента, лучше там реферальные вознаграждения». И постоянно вот это вот переманивание людей, перетягивания одной и той же, по сути, аудитории, в конечном итоге приводит к тому, что у людей разваливаются структуры, просто, ну, то есть люди уходят из бизнеса, потому что все, они с вами попрыгали, побегали, им все, им уже надоело, им хочется чего-то нового. Да, а у вас как бы бац и упал оборот, и все. То есть надо заново это все отстраивать. Чтобы вот такого не происходило, нужно понимать, кого действительно вы хотите видеть в команде. Понятное дело, хочется всем видеть сетевиков, хочется видеть людей, которые, допустим, понимают, что надо вкладывать деньги, что это бизнес. Там, хочется видеть каких-то ярких лидеров, продажников, которые все это умело… Конечно, нам всем это хочется делать. Но самое интересное заключается в том, когда вы выращиваете таких людей у себя в структуре. Потому что продажник, как или сетевик, да любой, он в любой компании выстрелит, то есть куда бы он ни пошел, если у него есть вера в эту компанию, где бы он ни выстрелил соответственно, куда бы он ни пошел, он везде выстрелит. Но есть очень много потенциально талантливых людей, и ваша задача эти таланты раскрывать. Так вот мы сейчас разберем путь, по которому приходит клиент в Instagram к вам в социальную сеть в любую, Facebook это может быть, это может быть, не знаю, Одноклассники, любая социальная сеть, где вы сидите. Мы рассмотрим с вами э, модель, скажем так, привлечения партнеров через интернет, через любую социальную сеть. И первое, что нам нужно понимать, что у клиента есть определенный путь. Перед вами есть слайд, который так и называется – путь клиента. Что это значит? Путь клиента – это когда человек к вам пришел с какой-то определенной болью. Это его точка А. Предположим, у вас э, аудитория… Э, Людей, ну, к примеру, там, я не знаю, это мамы в декрете, у которых есть боль не зависеть от мужа, то есть им надоело зависеть от мужа, они ищут дополнительного дохода. Вот есть тут среди вас мамы, к примеру, в декрете, да, то есть или кто, у кого в команде есть мамы в декрете, кто удаленно зарабатывает, вот, можете тоже поставить нолик, поставьте нолик. В декрете определенная боль, она не хочет зависеть от мужа, она хочет своего какого-то дохода, и возможно, чтобы этот доход потом ей дал какую-то самореализацию. Декрет – это все прекрасно. Там, следить за ребенком, общаться там с подружками только о детях, о памперсах и так далее – это все прекрасно. Но у нее есть боль. И вот эта боль называется точка А. И когда она приходит в Инстаграм, первое дело, что она видит, что она, на что она обращает внимание, это на то, сможете ли вы эту боль помочь ей решить. И точка А – это вот вы можете даже для себя взять и прописать вот это вот маленькое такое вам дам домашнее задание, просто сами посидите, почему вы пришли в этот бизнес, почему вы выбрали именно, допустим, путь там, сетевого бизнеса, сетевого маркетинга, да почему вы там выбрали свою компанию и хотите развиваться только в ней, почему вам она нравится, почему именно это. То есть это называется точка А – что вас подвигнуло, прийти в этот бизнес, в онлайн-доход, в заработки и так далее, уйти там, возможно, со своей работы, поменять сферу деятельности и так далее. Вот можете на себя ответить. И у каждого человека есть своя точка А. То есть что-то накипело, что-то заболело, все, я не могу так больше, я хочу чего-то другого. И вот, вот эти вот полукружочки такие, вот видите, которые три таких штучки, это называется шаги которые клиент совершает при э, покупке. Что значит покупка? Покупка это не просто купить там продукт какой-то. Покупка это ваше предложение, то что вы делаете. Там приходи ко мне в команду, будем там зарабатывать деньги и так далее, и так далее. И вот эти вот шаги, которые совершает человек, э, они влияют на принятие им решения. И есть у человека точка «Б» – это то, куда он хочет прийти. Если мы возьмем ту же ситуацию с мамой в декрете, мама в декрете хочет иметь наличные деньги, она хочет перестать зависеть от мужа, она хочет, допустим, сама себя обеспечивать, не попрошайничать у мужа этих денег и так далее. И вот точка «Б» – это то, чего она хочет. И ваша задача – понимать вот этот вот путь, по которому идет ваш клиент. Из точки «А» в точку «Б». Он есть у всех, у каждого в Инстаграме, в личном общении надо понимать и первоначально, что привело к человек, человека к вам навстречу, к вам на страницу. И второе, надо понимать, что вы ему покажете, то есть какое будущее вы ему дадите. И вот эти вот шаги, они совершаются благодаря тому, что вы у себя на странице транслируете. Что вы э, показываете? И очень большая есть проблема, просто массовая. Это, это, это просто бич сейчас среди моих учеников, моих клиентов. Это я не знаю, кто моя аудитория. То есть я не знаю, как там писать, на, для кого это делать. Ну, то есть кто эти люди, кто должен прийти ко мне в бизнес. И пока вы не знаете, кто ваша аудитория, вы пишете для всех подряд. Вот вы можете ради интереса написать вот э, здесь, э, с кем вы хотите работать. Вот напишите, мужчины, женщины, там возраст, то есть просто вот маленькие такие вот себе сделайте заметочки, прям пишите здесь в чате, у нас с вами мастер-класс, и мы будем с вами общаться, это не только я буду разговаривать, вы тоже будете включаться в процесс. Кого вы хотите видеть в бизнесе? Пол и возраст, вот прям пишите смело. А, и род деятельности можете тоже добавить, будет очень даже прикольно. То есть, и вот эти вот шаги, которые совершает человек, да, они должны помогать ему выстраивать с вами. Мы чуть дальше будем рассматривать такие вот доверительные отношения. И вот очень часто бывает большая проблема у многих людей, когда они начинают писать на всех. То есть вы сначала затронули идеи, там, не знаю, мам в декрете потом вы затронули идеи традиционных предпринимателей, потом вы затронули более там, не знаю, сетевиков, инвесторов, там, трейдеров, криптовалютчиков, и вы пытаетесь, короче, на всех подряд проецировать свой контент, и в итоге, по факту, вы не зацепите никого. То есть, вы охватите там аудиторию в тысячу человек, и конверсия подписания людей из тысячи человек будет 2-3%. Ну, то есть, там, ну, не только какие 2-3%, один-два человека будет. Потому что вы не доводите своего клиента первоначального, того, кого вы хотели бы реально, ну, то есть вы не определили, кто ваш клиент, и, соответственно, вы не можете этого клиента довести до конечного пункта. И у вас так и получается, что вот у вас клиент три шага сделал, да, то есть он вроде бы готов, готов, готов, вот-вот он вам должен написать «хочу в команду», а вы бац, вы даете какой-то сториз или контент, к примеру, для традиционных предпринимателей. И человек раз, у него этот шаг, бац, назад ушел. Потом вы Поделали, поделали опять для мам в декрете какой-то контент в раз. Там один шаг, второй шаг сделали. Вот. И дальше вы даете какой-то контент для студентов, для инвесторов, для криптовалютчиков, для трейдеров, там, для еще кого-то. Базу человека раз откат пошел назад. И вот таким вот образом то есть, ну, он может туда-сюда ходить и так до конца и не дойдет. То есть второй момент еще может быть, что если человек пришел к вам на, на страницу, вот как бы вы сделали какой то не знаю, может быть рекламу или пост какой-то, который э, там по хештегам к вам привел аудиторию мам в декрете, а вы тут же начинаете рассказывать более, задевать более традиционных предпринимателей, к примеру, или наемных сотрудников, у вас эти мамы в декрете не сразу будут отписываться. То есть у вас человек подписался, посмотрел, чтобы какую-то фигню несете и отписался от вас. Все. А почему? Потому что нет аудитории, и вы не сопровождаете клиента по его, вот этому вот вектору, ну, по его пути. То есть это нужно для себя понимать. Домашнее задание я рекомендую всем выполнить. Это задание связано с определением точки, то есть что вас конкретно привело в бизнес. Поехали дальше. Открываем следующий слайд. Какие есть виды клиентов? То есть люди бывают с определенными запросами, с определенными требованиями. И эти требования надо выполнять и удовлетворять. И не со всеми клиентами нужно работать. То есть не со всеми партнерами нужно работать. Вы же не хотите брать себе, не знаю, в бизнес людей, у которых, к примеру, нет денег. Они ленивые. То есть они не хотят там не развиваться ничего. Они хотят только брать и хотят, чтобы за вас делали, ну, чтобы вы за, за него все делали. Да, то есть, ну, зачем вам такие люди в бизнесе? Они вам не нужны, правильно? То есть вам нужны люди, которые такие, как вы, заряжены, эмоциональные, на подъеме и так далее. И вот есть несколько категорий клиентов, которые реально сподвигают человека совершить ту или иную покупку. Есть клиенты из категории «хочу». Вот «хочу» — это самое первое. Вот «хочу машину», «хочу яхту», да, вот как в этом в «Джентльменах удачи», да, «пошью э, костюм с отливом», да, там, Куплю там э, машину с магнитофоном и в Ялту. Вот просто хочу. При этом человек ничего не делает. Кто встречал у себя даже в команде таких «хочунов»? Вот поставьте огонек, единичку, единичку поставьте. У кого есть в команде такие вот люди, которые просто хотят. Они как бы не особо заинтересованы в чем-то. То есть люди «хочу» – это люди, замотивированные на 50%. То есть они хотят, но делать ничего не готовы. Просто вот, просто, просто «хочу». Есть вторая категория клиентов, которая называется «Ищу». Люди, которые из категории «Ищу» – это люди, которые, они, к примеру, вот наемный сотрудник, да, все, он с начальником поругался, начальник его послал, у человека написал заявление, уволился, все, и он ищет альтернативу. Вот это люди, которые в поиске, у которых реально там… В Украине есть выражение «терпеть, урвался», да, то есть терпение кончилось, и все, ему надоело терпеть, он пошел искать какие-то новые источники дохода. Вот это люди, которые занимаются именно поиском. И с такой категорией людей можно, в принципе, работать, и ваша задача – перевести категорию людей «ищу» в категорию «готов». «Готов» – это тот человек, который сразу пишет. Я знаю, что за бизнес, я знаю, что надо вкладывать, я знаю, сколько стоит, я готов начать. Вот с такими клиентами хочется работать всегда. Вот согласитесь. Ну, то есть… Там поставьте тоже огоньки, да, что вы хотели бы работать с клиентами, которые реально говорят «готов». Почему так происходит? Потому что это те люди, которым действительно, именно им не надо ничего рассказывать, они сами все прекрасно понимают. Я в свое время, когда э, занималась развитием YouTube, я в принципе и сейчас это делаю, то есть у меня а, большая часть моих там партнеров в бизнес, они посмотрели мои ролики на ютюбе, просто потом писали мне сообщение в личку о том, что, Ян, я знаю, что крипта, я знаю, что надо вкладывать, я выбрал для себя вот эту платформу, давай расскажи, с чего начать, как купить монеты, к примеру, да. А, то же самое у меня было и в продуктовом бизнесе. Я знаю, что это там… Э, там там компания у меня была, я была в компании Нельд, да, я знаю, что это, допустим, надо покупать там продукцию Бады там и так далее, и все, я готов. Скажи, с чего начать? Я вижу твои методы работы. Вот и все. То есть с клиентами готов, нам хочется работать всегда. И есть еще четвертая категория клиента, которая называется клиенты ОК. Сюда относятся двое, два направления людей. Первое направление людей – это люди, которые у них и так все хорошо, они без вас деньги зарабатывают. Но это очень маленький процент. Очень маленький процент людей, которые вот если вы придете к ним с предложением, давай заработаем денег, они скажут, блин, у меня все окей, ну как бы я не хочу распыляться, у меня бизнес есть, деньги есть, я там зарабатываю, там не знаю, по миллиону долларов в месяц, меня все устраивает. Вот. И, и все. То есть вы, мой, вы его ничем не зацепите, ничем не удивите. А вторая категория людей, окей, это те люди, которые без денег сидят. То есть это у них все хорошо, им замечательно, это их зона комфорта. И вот не нужно слона, да, не нужно бегемота тащить из болота. Не нужно мотивировать, уговаривать этого человека. А вот, а у тебя там то, а, кредит, кредиты, долги, а ты что, не хочешь выбраться и так далее? Заниматься вот этой вот мотивацией. Давай, я тебе помогу, у нас все будет там круто, классно, светлое будущее, денег заработаем. Если этому человеку не надо, вы его не убедите никогда в жизни. У него все хорошо, все в порядке, ему нафиг не нужно ваше предложение. Поэтому э, наша такая вот категория, с кем бы хотелось э, сотрудничать и работать, это вот «Ищу и готов». Потому что с хачанами не очень, мы это уже с вами выяснили с океевцами, нам тоже как-то ну так себе м -м, формат людей. Поэтому вот эти вот категории «Ищу и готов» – они э, те люди, которые 100% э, будут понимать специфику бизнеса, идею бизнеса. Это те люди, которые станут лидерами вашей команде. Это 100% будут именно эти люди. Что влияет на продажу, да, то есть что влияет на принятие решения, то есть почему человек должен прийти к вам в бизнес и купить у вас то, что вы предлагаете. Первое, да, на чем основывается любая продажа, это на доверии, причем доверие, доверие к вам. Нисколько доверие к компании, да, нисколько доверие э, к руководству, а доверие к вам как к человеку. Очень много людей, допустим, в сетевой бизнесе, кто работает по старинке, по теплому списку, к примеру, приглашают людей в бизнес на авторитете. Почему у некоторых теплый список срабатывает, да, люди идут за ним, а у некоторых, допустим, он не работает? Потому что есть люди, которые реально подкупают своим авторитетом. Ну, то есть они знают прекрасно, что они имеют влияние на свою аудиторию, на своих людей, э, Сейчас, одну секунду, друзья мои, у меня это э, прервалась немножко запись. Вот, то есть э, эти люди, которые реально понимают, э, что вы сделаете деньги из любого, из чего всего, чего только можно, то есть вы, к примеру, сможете э, довести их до результата. И вы просто, к примеру, когда-то им в жизни помогали, выручали их, и они к вам просто на доверии, на авторитете, ну просто на, на них вы имеете влияние. Вот у вас есть люди в таком окружении, которым вы просто доверяете. Вы знаете, что человек реально вас не подведет. Можете поставить единички. Вот. Доверие – это та вещь, на которой выстраивается любой бизнес. Любой сетевой, любой сетевой бизнес, любой бизнес, связанный с MLM-щиной, он выстраивается, то есть это бизнес отношений. Многие компании вот прям позиционируют вот эту вот философию бизнес-отношений. Поэтому доверие это очень важно. Второе, почему человек у вас может покупать продукт да, или заходить к вам в компанию, это экспертность. Это если вы реально эксперт в этой области, и вы отличаетесь, к примеру, от других каких-то экспертов в этой нише, и вы можете выделяться чем-то таким интересным, полезным для, опять же, аудитории, которую вы выбрали для себя. То есть, если вы станете экспертом в области, к примеру, там трейдинга, да, и там финансов, к вам человек может приходить просто потому, что вы понимаете, и у вас есть результат, которая ну, результат, который дает денежный эквивалент. То есть, смотрите, есть очень много чатов, допустим, в Инстаграме, там, в Телеграм-каналах. В Телеграм есть закрытые каналы, которые, к примеру, дают сигналы по торговле, да, по биржевой торговле. И к таким людям есть, которые сигналы не очень, а есть те, которые реально вот дают хороший профит. И очень много людей хочет попасть в такие вот сигналы, потому что этот человек вот реально профессионал в этой области. вот, да, вот Он хороший трейдер, он обучает хорошему, Да, он рассказывает о том, как можно зарабатывать, он дает хорошие какие-то сигналы, рекомендации, люди к нему идут. Поэтому экспертность тоже важна. Вам необходимо выбрать свою экспертность, ту об, чем вы можете быть полезны. И поверьте мне, вот эта вот тема, а я не знаю, чем помочь людям. Я не знаю, у меня мало опыта, у меня мало пользы. Что я могу людям рассказывать? Поверьте, то, что вы узнаете, что вы умеете, там, к примеру, покупать монеты на бирже, там, создавать кошельки криптовалютные, да, то есть переводить монеты, торговать монеты, создавать депозиты и так далее, то есть вы уже как бы знаете больше, чем знает большее количество людей, которые к вам придут в бизнес. То есть вы уже в этом плане образованы. Это просто берите и показывайте. Третья категория, что влияет на принятие решения, это визуал. Визуал – это ваша картинка. Человек покупает глазами. 80%, 80 людей в инсте, я постоянно об этом говорю, даже больше, 85% – это люди-визуалы. То есть, если мы возьмем категорию людей, кто сидит в Фейсбуке, там, в принципе, визуал не особо важен. Там важно больше, что ты пишешь, то есть текст. Туда люди приходят почитать. А в Инстаграм, к примеру, люди приходят посмотреть. И первое, что они покупают, это вашу картинку, ваша страница. Шап, аватар, да. то есть актуальные истории, это полностью ваша лента. Это, вот, это то, что реально делает… Это витрина, по сути, если… Красиво упаковано, красиво все сделано, человек покупает. Вы вспомните даже себя, когда вы были детьми и когда вы видели хорошую, красивую там куклу в прикольной, классной упаковке, то есть... Кукла, может быть, была и фиговая китайская, но за счет того, что там была реально классная упаковка, яркая, там, с блесточками, там, с какими-то красивыми цветами, вы ее просто выбежали и хватали. Вот то же самое и в Инстаграме. То есть, когда есть красивый визуал, люди залипают на этих аккаунтах, просто сидят, они могут просто читать, могут просто из-за визуала, они просто нах могут находиться у вас на этой странице. Сторисы, когда вы выкладываете, они тоже могут их просматривать, залипать, смотреть, потому что вы для них вот реально пример того… Как им бы хотелось вести свой инстаграм, им бы хотелось вести свою страницу. И четвертое – это польза. Это то, что вы несете масса, это контент, то, что вы передаете людям, это то, что вы можете помочь людям решить. Это вот конечная точка Б, которая решит проблему вашего. Клиента, то есть вашего то есть партнера, который пришел к вам в бизнес и хотел бы реально с вами развиваться. Поставьте пятерки, если на этом, в этом плане все понятно. Вот все понятно, все то, что я рассказывала. Поставьте реально пятерочки, а я пока открою вторую презентацию, пролистаю ее, возьму оттуда некоторые слайды, которые мне тоже помогли в свое время. Так. Так. Мы делаем немножко не то, мы делаем вот эта вещь, вот, ага, вижу, вижу пятерочки, хорошо, не стесняйтесь, ставьте пятерки, не стесняйтесь, в этом. давайте я поставлю тоже, хотите, вместе с вами, чтобы вам, было, я тоже все, все понимаю, о чем говорю. Воронка вовлечения, вот, после того, как вы клиента, ну, то есть, как, как его завлечь, то есть, как привлечь человека, как создать ему прикольное такое, уникальное предложение, чтобы он реально у вас купил. Воронка вовлечения, это для многих такая вот, что-то такое, вот, Неизведанное, что-то непонятное, и всегда почему-то воронка вовлечения ассоциируется с чем-то с какой-то такой вот программой, которая сама будет затягивать людей. Есть программы, которые там берут людей из разных источников. Да, в Телеграме это называется парсинг, да, когда вы с разных чатов набираете аудиторию к себе на свой канал. Это то, что вот у вас есть платформа, да, то есть платформа у нас есть «Тексион», да, а вот нас занимается примерно таким же, она набирает аудиторию со всех возможных по вашим критериям чатов, групп и пихает все это вам в канал, еще что-то. Но даже здесь, когда люди просто подписываются на ваш канал или приходят в ваш чат, нужно все равно этих людей подогревать, общаться с ними, Понимать более аудитории, давить на эти боли постоянно. Поэтому ворон, правильная воронка вовлечения выглядит следующим образом. Она состоит из пяти пунктов. Таких вот. Первое – это определение целевой аудитории. Второе – это покупка аккаунта, контент-маркетинг, проведение консультации, настройка платного трафика. Все. Вот это вот пять пунктов, которые позволят вам быстро подключать людей в бизнес. То есть люди начнут вам реально писать сами. Определение целевой аудитории. Первое. Что это такое? Мы об этом разговаривали да, в начале. То есть это вам нужно понять, кто тот человек, который должен прийти к вам в бизнес. Есть шесть аудиторий всего в Инстаграме. Да вообще в любой социальной сети. Первая аудитория – это у нас «Мама в декрете». Мы у них уже поговорили. Это студенты. Это аудитория… Традиционных предпринимателей, наемные сотрудники, это сетевики, это люди, которые занимаются сетевым бизнесом, приглашениями, причем неважно какой маркетинг, это бинарный маркетинг, это линейный маркетинг, это матричный маркетинг, без разницы, это сетевики, это люди, которые постоянно работают на приглашениях, они знают, как это делать. И шестая аудитория людей – это пенсионеры. И вам нужно определить ту аудиторию, с которой бы вы хотели работать, кто вам по духу заходит, кто вам реально вот прям откликается и вы понимаете, что это конкретно ваше. Если у вас там какая-то аудитория, к примеру, вот инвесторов, мы не можем отделить ее в отдельную аудиторию, потому что инвесторами могут быть и пенсионеры, и те же сетевики, и те же наемные сотрудники, традиционные предприниматели. Это люди, которые реально ну, просто как бы занимаются своим делом и вкладывают деньги там в какие-то стартапы, проекты, акции, IPO, монеты и так далее. То есть это люди, которые они где-то уже по-любому есть, они откуда-то уже черпают источник дохода, есть еще одна аудитория людей, их называют хайповики, да, кто прыгает по хайпам, по проектам, по разным. То есть, ну, С такой аудиторией я не думаю, что вы хотите работать, потому что это, это люди, которые пришли и ушли. Вот они с вами посидели, ревку там, начисления какие-то заработали, все, и они поскакали дальше по другим проектам. То есть они долго не задерживаются. Ну, у них, это я не говорю, что это плохо, просто такая стратегия работы у этих людей. Не все хотят с такой аудиторией работать, но эти люди очень быстро принимают решения. То есть вы им говорите, какой процент, сколько нужно денег, что будет на выхлопе в итоге, они заходят, то есть как бы удовлетворяют свои потребности и уходят. То есть этих людей, по сути, не надо уговаривать. Но если мы говорим с вами про экологичное создание воронки вовлечения, про Людей, которые действительно, вот, которые, к примеру, не знакомы с этим видом заработка. То есть им непонятно, как зарабатывать там в сетевом, как зарабатывать на криптовалюте. То есть и они бы реально хотели улучшить качество своей жизни. То есть давайте откровенно, мы строим бизнес, развиваем бизнес для того, чтобы улучшить качество нашей жизни и помочь другим людям. Ну, это реально факт. То есть помочь, рассказать, показать, и привести и сделать так, чтобы человеку было комфортно и легко. Сетевой бизнес строится по принципу, да. Попробовал сам, да, рекомендую другому. То есть... То же самое. Вы попробовали, вы получили результат. Ваша основная задача ⁇ привлечь людей, научить их делать то же самое. Определение аудитории помогает вам еще сузить вектор и направиться только на конкретно какого-то одного клиента. Вот многие выбирают аудиторию, к примеру, наемных сотрудников, но наемные сотрудники есть разные. То есть есть наемный сотрудник, который работает по графику там, с... Там, не знаю, с 9 до шести наемный сотрудник, и у него там два дня выходных, а есть наемный сотрудник, который пашет круглосуточно, у него один день выходной вообще в неделю. И вот тот, который работает с 9 до 6, у него в принципе есть свободное время на то, чтобы заниматься вашим предложением, изучать маркетинг, там изучать там какие-то фишки, которые вы ему даете. А человек, у которого один единственный выходной вот, в неделю. У него нет времени, то есть он выходной ничего не хочет, он хочет просто спать, да, и у него другие могут быть боли немножко, да, и на эти боли надо влиять, и это как бы одна аудитория, но это разные люди. То же самое и мама в декрете, да, мама в декрете есть, которая там 25 лет, у нее, не знаю, там, среднестатистическая заработная плата у ее мужа и они там живут на съемной квартире, а есть мама, которая, к примеру, 25 лет, и у нее обеспеченный муж, и у нее там две няни, и она себя прекрасно чувствует. У меня может быть периодически простреливать ремонт, поэтому мы не обращаем на это внимание. Итак, нам дали полчаса в тишине поработать. Короче, если мы говорим конкретно о аудитории, допустим, мамской, тут то тоже нужно выбирать, с кем бы хотелось. Портрет клиента – это не просто определение аудитории, это конкретно э, человек, э, который имеет определенные боли. Второе – упаковка аккаунта. Вот здесь начинается вот эта вот тема с визуалом. Что значит упаковка аккаунта? Упаковка аккаунта ⁇ это все, ваши полностью, ваша аватарка, ваши актуальные истории, это ваша просто фотолента, это ваши истории, ну, актуальные истории и сами истории, то есть как они оформлены, какие они есть, что вы снимаете, что вы, что вы даете. То есть это про полностью ваш визуал. Если у вас на страницах там реально там... Продукция компании, скриншоты, маркетинг, вот я на море. Фотки сделаны не на, не на некачественный фотоаппарат. Вот. Ну, то есть какие-то мутные, странные, то есть затертые, грязные, не хоро... ну неправильно подобранный ракурс. Многие же как, вот так вот уже фотографируются да, на, на фоне моря, вот так вот фотка делают селфи вот эти вот. И с одной стороны, эти селфи могут выкатить только в том случае, когда, к примеру, ваш, ваш контент, ну, фото-контент, он, к примеру, подразумевает профессиональные фотографии, и есть какая-то фотка, где есть селфи, но их не очень много. Фотографии, которые, к примеру, у вас, вы в одном и том же там, платье, в одной и той же рубашке, и вот так вот полностью вот залита ваша фотолента, то вы вот так стоите, то вы вот так стоите, то вы вот так стоите. Это одна и та же фотография, только с разным, ну, разный ракурс положения тела. И одна и та же одежда. Это тоже будет отпугивать. То есть человек, когда приходит к вам на страницу, первое, что он видит, он видит как во что вы одеты как вы одеты и он начинает это подсознательно интерпретировать на себя то есть окей если он так себя ведет ну то есть он так себя преподносит он так себя продает блин ты получается я так буду себя продавать а я так не хочу и люди отписываются люди уходят они заходят на страницу посмотрели пошли дальше и люди приходят к тем людям у которых красиво у которых красиво у которых вкусно у которых хочется остаться у которых полезно и которые делают не так как все. Я уже рассказывала, у меня нет просто здесь картинки, я не успела ее загрузить. У меня есть картинка да, про уровни дохода в сетевом. Вот. Будете делать так, как все, доход будет такой же, как у всех. Третье это контент-маркетинг. Что такое контент-маркетинг? Это то, какую информацию вы даете людям. Это вот представьте себе э, такую вот ситуацию, когда вы приходите в магазин, да, там в Эльдорадо или, там, не знаю, в МВД, и к вам подбегают три сразу менеджера, а у нас акция. Там, крутое предложение. Только сегодня, только сейчас. Там, купи телевизор, получишь там, микроволновку в подарок. А еще там 2 плюс, там, не знаю, плюс 1 равно 5. И начинают короче вам тупо постоянно продавать, продавать, продавать. И вы выбежите с этого магазина. Вы уйдете от этих людей, потому что ну, они реально неадекватные. Они продают постоянно. То есть никакой пользы ничего вам не дают. Правильно. То есть э, то же самое и на странице. Если у вас на страницах постоянно у нас классные проценты, вложи столько-то, получи столько-то. Смотри, у нас крутой маркетинг запустился, там да, или э, у нас там акция на сегодняшнюю продукцию, на сегодняшний товар и так далее. И так далее. Короче, если вот эта вся тема есть когда вы постоянно продаете, или пиши мне в гиры, пиши в команду, вот мой номер телефона, давай, я жду, приходи, мы с тобой начнем зарабатывать 100 тысяч рублей, буквально через там 3 дня, так, короче. Пользы никакой, тупо продажа, люди уходят, отписываются. Контент, маркетинг выстраивается по следующему образу. 100% это ваша вот, ваш контент, который вы выдаете. Из этих 100%, 80% это экспертность и польза, есть вид контента, который называется «виральный контент». Это когда вы даете, к примеру, ну, заинтересовываете аудиторию, вовлекаете ее там в комментинг, в лайки, какие-то, да, то есть даете реально какие-то там инструкции, советы, лайфхаки, там истории жизненные рассказываете и так далее. То есть когда у вас вот это вот 80% занимает вашего контента и только 20% это вот «приходи ко мне в бизнес», ну я образно назову, но это не значит, что надо прям писать это все, тогда люди у вас будут покупать. Как только они от вас получили кучу пользы, и вы им, в принципе, потом предлагаете там воспользоваться вашими услугами, прийти к вам на консультацию, прийти к вам в команду, зарегистрироваться да и так далее, они это будут делать молниеносно. Потому что они от вас получают пользу, не знают, что вы эксперты, не знают, что вы приносите ну, больше реально какого-то положительного чего-то, чем отрицательного, они будут покупать, и вы сможете тогда... Спокойно делать свои продажи и продавать, не продавая. Вот это прям высший пилотаж, когда вы можете в своем инстаграме продавать, не продавая, когда человек не понимает этого. Дальше у вас идет такой, такой момент, когда вы все это упаковали, все сделали. Следующий элемент воронки вовлечения это проведение консультаций. То есть человек не будет попросту регистрироваться к вам в команду, потому что у вас стоит ссылка реферальная на вашу компанию. Он не нас, ну, то есть, если вы не селебрите. Если вы не человек, который э, не, э, там, не знаю, у вас там не миллионная аудитория, и э, вы лидер мнения, за которым 100% при любых раскладах люди пойдут, чтобы он у себя не, вы, бы не выложил, соответственно, люди в команду не идут. но ну, вы для них просто, вы чужой человек, вы, ну, чего не должны к вам идти? Поэтому э, надо правильно вовлекать человека, используя шапку профиля. Это пошаговые тоже такие вот шажочки человека, когда он попадает на страницу, он видит... Э, там, ну, ваш визуал, да, и у него идет следующий момент, это ваша короткая визитка, это шапка профиля, а если там написано, я партнер компании, там, синий кузнечик, там, или рога и копыта, вот, приходи ко мне, да, то не пойдет он, вот, или там, я партнер компании Век» или я партнер, там, компании НЛ, там, или Гринвей, без разницы, то есть, пофигу, то есть, если, ну, для них это ничего не, не значит, а, вот все, вы сетевик, вы, вы сетевик, все, вы приглашаете людей, все понятно, я пошел, люди не идут. И а, при проведении консультации, это уже четвертый шаг, когда, как правильно проводить консультацию, это когда у вас человек действительно прошел все вот эти вот шажочки, записался там к вам а, на консультацию, вы провели ему консультацию и потом так нативно, нативно это значит… Как между прочим, между прочим, рассказали о том, что вы занимаетесь вот таким-то таким бизнесом, сейчас у вас вот такие-то результаты, и вы отбираете какое-то ограниченное количество людей для обучения. И в процессе консультации вы можете человека вовлекать вот именно в бизнес. При этом вы можете спокойно свой Инстаграм вести на ту тематику, которая вам удобна. У меня есть девочка в обучении, которая занимается нумерологией. Вот. И она вовлекает в свою компанию людей с помощью своих консультаций по нумерологии. Вот она на нумерологию взяла человека, да, там на сопровождение, на консультацию, поговорила с ним, сделала ему эту там карту натальную, не знаю, как она называется. И как бы, между прочим, рассказала, что у нее есть еще направление, где она может сразу же вот эти вот стратегию, которую она и по натальной карте выдала, то есть человек может сразу ее брать и применять. И вот есть одно из направлений, где она сама зарабатывает, где ее там ученики зарабатывают, и она может там типа взять ее к себе в команду. Все. Как, между прочим, рассказал человек, человек вовлекается ненавязчиво, потому что, во-первых, он увидел, что она не пихает эту компанию у себя на странице, она видит, что там нету никаких там продуктов, еще чего-то там, маркетингов, прочего там, процентов и так далее. То есть она увидела, что она эксперт в этой области, она продвигает себя, свой личный бренд, то есть я занимаюсь нумерологией, я, короче, это делаю, вот смотри, ты сможешь так же. Все, и человек будет вовлекаться, он будет понимать, что, блин, не надо писать, что там, я партнер такой то компании, я делаю что-то свое». И четвертый, вот, вернее, пятый шаг – это настройка платного трафика. Это когда вы полностью упаковали свою страницу, ваша шапка, ваш ник, ваша ваш аватарка, ваши э, эти хайлайтеры, да, то есть актуальные истории, фотоконтентный ряд. И вы пишете какой-то пост продающий, к примеру, как я, э, там, ну, я не знаю, какой можно вам придумать заголовок такой. Как, как мама в декрете может научиться зарабатывать там 100 тысяч рублей в месяц при этом не перестать зависеть от мужа то есть заголовки в контент-маркетинге вот это то что я даю изучать допустим своим партнерам да они тоже должны быть направлены на боль аудитории потому что эмоциональный триггер это есть такая вещь которая помогает вам устанавливать связь с вашим клиентом Люди покупают не компанию, люди покупают эмоции, харизму, ажиотаж, кураж, на котором вы все это продаете, понимаете, и когда вы вот эти вот эмоциональные триггеры встраиваете в текст, ну, к примеру, да, как слезы сына помогли мне закрыть долг за, не знаю, там, за три месяца стоимостью, там, размер долга был, там, не знаю, 10 миллионов долларов эмоциональный триггер продаж, как слезы сына помогли, вот, вот тебе эмоция. Вот, и человек, блин, а как, как сын помог? И он заходит читать ваш пост. А там может быть какая-то история, как вы это все там, переживали, не могли там, найти источники дохода, вот, да, и не могли обеспечивать ребенка, и вот сейчас вы там Нашли для себя один из, один из видов заработка, где уже вы и по вашей рекомендации зарабатывает большое количество людей. Приходи ко мне на консультацию, будет тебе счастье. Вот практически вам готовый пост. Вот. И когда вы такой пост делаете, вы смотрите отклики на этот пост. То есть вы делаете 20% продажи в своем контент-плане. И у вас эти посты, то есть они там чередуются. Вы смотрите, где больше всего лайков, где больше всего сохранений, где больше всего комментариев. Заряжаете потом этот пост в платный трафик. И все. И, соответственно, ставите бюджет, не знаю, там, 100 рублей, там, 1000 рублей в день ставите на этот пост, выбрали себе аудиторию, сегментировали ее, начали этот пост выдавать, все, у вас пост ранжируется, к вам поступают входящие заявки. Вот вам входящий поток заявок, вот вам горячие желанные клиенты, вам нужно потом просто своим контентом, своей... Страница еще подогревать людей, потому что к вам будут многие люди присматриваться, смотреть и в какой-то момент у вас а, эти люди сработают. У меня были такие ситуации, когда человек за мной полгода наблюдал, а потом только пришел в бизнес. То есть все может быть. И вы можете таким образом греть, греть свой клиентурный рынок. И вот так вот у вас пойдут заявки полностью. Потом вы можете делать уже вот эту вот тему с автоматизацией. Это вот то, на что сейчас многих людей разводят на бабки в интернете. Сделаем для вас автоматизацию вашего бизнеса. Люди будут сами писать, клиенты будут сами к вам приходить. На самом деле, если они не знают ни вашу аудиторию, ни, ни элементов вовлечения, ни поэтапной вот этой вот структуры, то вся эта воронка будет до одного места и с вас просто заберут, ну, Деньги просто из вас высосут. Автоматизация – это вот как раз таки создание бизнеса подключит, Когда у вас вот это вот уже все выстроено, все то, что я перечислила. И вы потом понимаете, что вы не справляетесь физически сами обрабатывать такой большой поток. Подключаются автовебинары, подключаются чат-боты, подключаются ссылки на регистрацию в компанию. И в этих, допустим, ссылках, как человек зарегистрировался к вам в компанию, у него выпадает инструкция, как что купить, как что сделать, куда дальше идти. И там он прошел какой-то определенный там, пару шагов, и в конце высвечивается ваш там контактный номер для связи. Человек с вами связывается, говорит о том, что я уже все купил, я уже все посмотрел, давай с тобой поработаем над тем, как мне сейчас привлекать людей. И мы, вы ему даете упаковку вашего бизнеса, да, то есть как вы упаковали, это тоже может быть какой-то чат-бот, это может быть какая-то инструкция в телетайпе, все что угодно. Вы даете ему вот эту вот тему, чтобы человек начал обучаться. И вот таким образом можно автоматизировать бизнес, но никак иначе, потому что все то, что сейчас делают, ну, пытаются развести, я много видела людей, которых реально разводят на деньги с этой автоматизацией. И на самом деле это все просто слитый напрочь бюджет. Таким образом вы можете спокойно себе получать по 100%. Так, какой по 100? По 100, по 200 заявок. У меня ä, бывает такое, ä, я сейчас просто физически не справляюсь, у меня уже даже пошли сейчас записи на ноябрь месяц на, на консультацию, на сопровождение, потому что я уже физически не, не успеваю. Вот, и у меня уже подумывая по поводу того, чтобы реально создать эту тему вот в плане автоматизации. Почему? Почему люди идут? Потому что я даю пользу, которую, допустим, многие там не слышат, не понимают, не видят, может кому-то не заходит, может кому-то дорого, как, к примеру, как у конкурентов, да, вот, и они приходят, допустим, ко мне, потому что могут получить что-то. То же самое должно быть и у вас. То есть ваше предложение должно быть реально шикарным, классным, плюс вкусно упаковано. И желательно, чтобы оно было упаковано в красивую обертку вашего визуала. И тогда люди действительно будут приходить к вам, в команду, к вам в бизнес. У меня небольшой такой мастер-класс, буквально мы на 40 минут с вами уложились, как бы, и я не хотела его сильно растягивать, я хотела вам вкратце, вдумчиво все это рассказать, преподнести, подать. Поэтому можете задавать вопросы спокойно. У меня, в принципе, в этом плане все. Давайте поговорим. Можете задавать вопросы касательно темы, там, я вам помогу, если у вас есть там, проблемы с выбором аудитории, там или как начать писать, или еще чего-то, можете смело писать. Чат открыт, задавайте вопросы, да. Будем смотреть на вопросы. Я, кстати, сейчас начинаю изучать, еще приобрела себе обучение, я скоро буду у себя внедрять его на сопровождение, это обучение по работе в кадре. Как можно с помощью видео привлекать людей, к сторису снимать правильные, то есть у меня сейчас появится новый элемент в обучении, это сейчас скажу, как это правильно назвать, сюжетная линия в историях, вот, теллинг прям прикольная штука. Я вчера купила там небольшую там обучалку и сейчас запилю себе в эту тему. То есть постоянно-постоянно необходимо развиваться для того, чтобы реально был поток входящих заявок. Друзья, ну, если вопросов нет, у меня тогда тоже все. Я была рада с вами пообщаться, я рада, что мы с вами быстренько уложились в 40 минут, это шикарно, я считаю, в принципе, такой мини-мастер-класс и... Используйте. У кого остались какие-то вопросы, вы можете написать мне в личку. Я вам сейчас скину свои контактные данные. Вот. У меня они тут есть. Сейчас, одну секунду. Вот. Телеграм свой скину. И вы можете тогда написать мне в личку. Если вы, к примеру, хотите более детально там, разобрать какие-то нюансы, связанные с привлечением там, бизнеса, упаковаться в Инстаграме, понять вообще, с чего делают первые шаги в социальных сетях, можете спокойно мне это писать, задавать вопросы. Буду реально рада. Спасибо вам большое, друзья. Всем желаю шикарного, позитивного, хорошего, классного, крутого утра. Всем бодрого настроения. Пока-пока.